По делам в пиджаке, а ты примешь меня, мне негде жить. Чтобы вы понимали, Лена распиздайка. Нет, папа, Коля, папа, Коля, ну проблема. Нет, папа, Коля, папа, Коля, ну Папа, Коля, папа, Коля, ну Да, подпишись на мой канал, подпишись на мой канал, но я не заставлю. Я